50 копеек 1994 года, которые стоят дорого. Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый коллекционер. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. В этом видео я покажу 50 копеек 1994 года, которые стоят от 200 до более чем 500 гривен. А перед тем, как мы перейдем к монете, хочу порекомендовать вам первую в Украине социальную сеть для коллекционеров. Я недавно наткнулся на нее и в следующих видео буду более подробно с ней разбираться. Посмотрим, как можно там заработать. Как я понял, там можно поделиться фото монет Украины и не только. И также пообщаться с коллекционерами, оценить монету или обменяться монетами. Короче говоря, буду разбираться, посмотрим, как там можно заработать на монетах Украины. Ссылка на нее будет в описании. Переходим к нашей монете 50 копеек 1994 -го года. Это имитация штампа БА. Вот вы видите перед своими глазами оригинальную монету 50 копеек 1992 года со штампом B.A. Отчеканенную а на первом монетном дворе на Луганском станкостроительном заводе. Это четырехягодник. Как видите, третья гроздь, четыре ягоды ягоды крупные. Данная монета 50 копеек 1992 года недорогая. Они чеканились в огромных количествах. А вот эта монета 50 копеек 1994 года была произведена не на заводе, это подделка. Видим, что на монете просматривается гурт, но он сильно отличается от оригинального и вообще это почти, его почти не видно. Цена на эту монету формируется от состояния монеты. И может быть и 100, и 150, и 500, да и более. Подобные фальшивые монеты специально изнашивались. Вот, например, вот это. Для чего, спросите вы? Для того, чтобы скрыть, что монета поддельная и она была очень долго в обороте. Если вы встречаете такие монеты, пишите мне в инстаграм. Я покупаю себе для коллекции. Ссылка на него будет в описании. Друзья. И поддержите, пожалуйста, лайком и поделитесь с друзьями этим видео, если оно было для вас ценно и интересно. И напоминаю про конкурсное видео на 50 тысяч подписчиков. Просто нужно оставить комментарий и выполнить небольшие условия конкурса. Ссылка на конкурсное видео будет в описании. Ставьте лайк и до встречи в новом видео. Всем пока!